Привет. В этом видео вы узнаете о наборе необходимом для начала работы мастера перманентной макияжа и конечно о его стоимости. Мы поговорим о машинах, какие мы рекомендуем и их отличия. Что же вам понадобится? А понадобится вам 5 пигментов для губ, 5 пигментов для бровей, 2 корректора и пигмент для глаз. И вы можете подобрать совершенно иной набор пигментов, которые вам больше всего понравились, будь то фирма Colora, Gucci, либо Master. Понадобятся нам колпачки для пигмента и, конечно же, подставочка под колпачки. Резина. Это немаловажный аспект для того, чтобы отрабатывать новые техники. Анестезия. Анестезия бывает первичная, вторичная. Это анестезия универсальная, подходит как для первичного использования, так и для вторичного. И важно, что она еще подходит для зоны глаз. Уходовые средства есть для губ и для бровей. Благодаря этим средствам пигмента остается больше и заживление проходит намного легче. Понадобятся вам еще карандаши для отрисовки. Это может быть выбранные вами цвета. Здесь мы представляем три карандаша для бровей и два для губ. Почему? Потому что клиент должен не только форму видеть, но еще и примерный цвет, выбранный вами пигмента. Для того, чтобы хорошо отрисовать и ровно, нам понадобится линеечка. Она используется как для отрисовки бровей, так и для отрисовки губ. Она очень такая пластичная. Точилка. Их может быть две. Как для губ, так и для бровей. Микробраши для нанесения анестезии, для смешивания пигмента. Палочки для четкого, четкой отрисовки эскиза. И зеленое мыло. Оно разводится 1 к 10 хватает надолго, является антисептиком и хорошо снимает пигмент с кожи и карандаш. Пинцет, если у вас волоски, мешают вашему эскизу. Иглы, цанга. Иглы могут быть любое количество, выбранные вами для каждой зоны. Есть многоразовые маски, можете использовать их. Одноразовые чехлы на машинку и на шнур. И конечно же само оборудование, которое вы выбрали для работы. Такая машинах здесь представлен дракон. машина это производство Тайвань это оригинальная машина. Ценовая политика здесь как я считаю, невысокая, То есть стоит она 10 тысяч у нас. Машина интересная, я вам скажу, всех как бы, представленных на рынке в этом ценовом сегменте. Почему? Потому что я считаю, что вот именно дракон идеален и ценой, и качеством. Но надо понимать, что качество именно для этой цены. Но в то же время она долго служит и очень и мощно, и устойчивая, и хорошо прокладывает пигменты. Что мне в ней особенно нравится? То, что она, во-первых, разбирается, ее можно хорошо дезинфицировать. Я считаю, что это очень важно. И еще в этой машинке и сменная цанга. Недорогая сменная цанга. Ее можно всегда поменять, если она загрязнилась. Это очень хорошо. Система здесь игла и дюза, наконечник, который одевается. То есть здесь не картридж, здесь именно игла и дюза. Цена расходников минимальная. То есть, конечно, в этом плюс огромный тоже. И смотрим следующую машину. Это ты читаешь. Я скажу, что прям полюбившаяся машина на ней. Очень интересная. И ценовая политика тоже приятная, то есть машина более профессиональная, чем мы видели вот сейчас, да, дракон, именно более, что значит более профессиональная, то есть у них вот иглы уже другой, более мягкий, но в то же время, естественно, мощность великолепная, но и мягкость при нанесении, ей очень удобно делать напыление, приятно, комфортно, ты уже говорила, да, то есть прямо впечатлило. Вот эта машина уже работает именно э, с картриджами. Э, картридж это включает в себя и иголочку и колпачок, дети. То есть очень приятная система. То есть вы скрываете перед клиентом и вставляете. Все. Минимум манипуляции. Вот вы уже с наконечником и работаете. Иглы прекрасные качества. Единицы, трешки, пятерки. Есть и больше пучки. То есть, как вам будет удобно работать. Минимально весит. Перенос... Удобно переносить. Компактная. И очень удобная в работе. Рекомендую. Давайте подведем итоги. Итак, на расходные материалы вам понадобится от 12 до 23 тысяч рублей, на иглы 3 тысячи рублей и на оборудование от 10 до 35 тысяч рублей. Смотрите подробную информацию под видео, подписывайтесь на наш канал и задавайте ваши вопросы и пожелания в комментариях. До встречи!